Китайский усилитель класса D. Кроссовер. Я его нафиг обошел, подключил напрямую. Микросхема. TPA3255. Фильтры. Здесь одноконечный фильтр. На дросселе я его... Написано 15 микрогендри. я померил, получил 20 микроген. И конденсатор 0,47 микрофарад. Когда написано, что нужно использовать 10 микрогенри и 1 микрофарад. Посмотрим, какая чехла у этих выходных фильтров. Звуковая карта, провод, вход, выход. На нагрузке ничего нет для начала. Щуп, делитель, вход. Кто-то забыл включить усилитель. Включаем усилитель. Измеряем. Так. Что-то говорит, что перегрузка. Давайте потише делаем. Перегрузка. Давайте еще громкость убавим. Лучше. А, я понял, потому что он в режиме микрофона. Сейчас поправлю. Отключить. Вот, теперь лаймин. Теперь должно быть получше. Я могу сделать погромче. Проверяем. Ага. Не тут-то было. Так, снова запускаем. Рев. Измерение. Проверяем. Сигнал есть. Измеряем. На открытом выходе при частоте 45 кГц начинается сильный подъем. На частоте 20 кГц подъем небольшой. В общем, все неплохо. Давайте теперь подключим нагрузку. Измеряем. Подъем не такой сильный, но все равно подъем. Это 8 Ом было. Теперь 4 Ома. Измеряем. На 4 Ома. Идеал. Кто-нибудь когда-нибудь нагружает усилители резисторами? Нет, все нагружают усили... усилители динамиками. Динамик на 8 Ом. Измеряем. Подъем. Больше, чем было на резисторе 8 Ом. Динамик на 4 ома. Измеряем. Сопротивление динамика вроде бы как бы ниже, а подъем выше. На самом деле дело в том, что у этого динамика есть медное кольцо для уничтожения индуктивности, а у этого динамика нет такого медного кольца, поэтому у него большая индуктивность, поэтому здесь подъем гигантский. Ничего, конечно подъем неприятный, но меня этот фильтр в целом устраивает на 100%.